Очередной выходной день, мы снова в нескучном саду вместе с патриотами Опять будем тренить отжимания на брусьях, от пола и все остальное Ну а для разминочки я, естественно, сделаю сотку в новой технике Погнали! Вот так прошла первая тренировка с плеометрикой Эта техника намного легче, чем половинки Но тоже нагружает мышцы, все зависит от того на какую высоту вы будете выпрыгивать, чем выше вы выпрыгиваете тем сложнее эта техника Но каждый раз, когда вы прыгиваете всегда будьте уверены в том, что вы мягко-мягко приземлитесь То есть, если вы выпрыгиваете с ног приземляйтесь сначала на носки, затем гасите удар На руках то же самое В подтягиваниях тоже старайтесь мягко приземляться, но это требует определенного уровня подготовки, определенного навыка. Вот. Как я уже предупреждал в прошлом видео, эта техника довольно может быть травмоопасной именно из-за этой ударной нагрузки на неподготовленный организм, поэтому пробуйте на свой страх и риск. Вот такие вот дела на сегодня. Сейчас поедем, глянем на новую площадку, покажем вам, что здесь еще есть в округе Ленинского проспекта. И закончим видос. Короче, справа от меня двор, в котором находится площадка. Тут забор поэтому надо найти где-то путь и слева от меня академия наук российская академия наук золотые мозги и все дела О, нашел площадку короче но смотрим на академию наук блин она гораздо интереснее чем площадка честно вам скажу так теперь надо придумать как сюда спуститься блин мне так ломается сюда спускаться короче если здесь не будет сейчас спуска, я пошлю все к чертям и... и нафиг Но кажется, здесь есть что-то типа спуска Как думаете, здесь есть спуститься? Ну, ок Мне кажется, никто не думал, что здесь кто-то будет спускаться Хотя народ здесь ходит это странно Я не хочу спрыгивать. вон она лестница Здесь нормальная лестница Чупарится Сейчас я подойду на площадку И включусь оттуда, а пока Академия наук Очень красиво, очень красиво Проход запрещен, опасно для жизни Ёжки. И здесь рядом детская площадка Такие детишки играют и все и Был пацан, нет пацана а Стандартная площадка, в этом районе таких много Серая, синяя, красная Площадка. Что можно заметить, довольно широкие турники Установлены на Нормальной высоте Брусья, брусья длинные Но Дико низкие, если заниматься неудобно какая на столбах что-то затирано, Что-то сделано Некачественно, некачественно, одинокий турник Уже покосился Потому что их нельзя ставить их обязательно надо Объединять с чем-то, потому что иначе они не будут держаться вот здесь дальше детская площадка ну и собственно говоря все вот еще один проход опасно для жизни такая ленточка вот такие вот дела ну и здесь вот детская тут еще рукоход есть такой небольшой а раньше здесь стояла такая простая советская площадка но сейчас я не могу найти, поэтому надо будет обновить картинки на нашем сайте и опять же академия наук круто бело-синие бесполезные тренажеры там еще брусья рукоход волной вот такие вот дела тут тут тут, тут, тут. ну все да нет здесь советской больше площадки здесь хорошее место можно было бы что-нибудь хорошее поставить нормальные какие-нибудь турнички но не поставили ладно в общем, что на этом на сегодняшний выпуск запуск в виде закончено. Увидимся завтра на какой-нибудь еще площадке. по Потреним плеометрику. Техника это зашла хорошо. Главное, опять же, следите, чтобы не обить пальцы, не обить ноги, не обить колени. Делайте все аккуратно. Плавно приземляйтесь, мягко. Тренируйте этот момент. Пока!